Иногда кто-то идет на міст не для того, чтобы перейти речку, а чтобы вымирять ее глубину. Проснулся сегодня утром. Молзу, как змея, при мне говорят мое имя, но я знаю, что это не я, я работал всю жизнь. Похоже, коту под хвост остается одно, эй, молитва и пост. Взятились с Миком Джаггером, Жуан Ле Пен на пляжу. Он сидел на красивом матрасе и не видел, как я лежу. А я лежал рядом, не и прост. Лежал и думал, на тебе, эй, молитвы и пост. у меня воздержанию, не суть, что попало в рот. Не смотри, что я пью с утра, это йога наших широт. Просто перемыкает и хочется выйти на мост. А вы не же думаешь, нафиг, эй, молитва и пост.